Здравствуйте! В этом видео мы разберем типы графиков и таймфреймов, представленных торгово-аналитической платформе ATAS. Данный функционал программы применим абсолютно на всех инструментах, а я буду все действия демонстрировать на графике фьючерсного контракта RTS. Для этого из главного окна программы я открываю график нужного мне фьючерса. Начнем с режимов отображения графика. При создании нового графика по умолчанию у меня открывается свечной график, но вы также можете назначить любой шаблон графика, который будет открываться по умолчанию. Для переключения между режимами необходимо нажать на значок монитора на верхней панели инструментов или выбрать соответствующий пункт контекстного меню, нажав правой кнопкой в области экрана. В платформе ATAS представлены следующие режимы отображения графика. Это бары, свечи, прозрачные свечи, линейный график, кластеры и профиль рынка. Бары и свечи – это стандартные для классического анализа графики. Они строятся по четырем данным – это закрытие, открытие, максимум и минимум диапазона. Отличаются бары от свечей лишь внешним видом. Прозрачные свечи. Это разновидность свечей. Их особенность, исходя из названия, кроется в их прозрачности. Зачастую на график необходимо установить различные индикаторы и объекты рисования. И чтобы не перегружать график цветом, для наглядности используется данный режим графика. Линейный график. Это самый простой по построению график, в основе которого лежит цена закрытия выбранного диапазона. Такой график несет крайне мало информации, однако удобен для отображения общей тенденции, особенно за продолжительный период, несколько месяцев или даже лет. Следующий режим отображения – это кластеры. Кластеры являются относительно новым направлением аналитических графиков. На западе данный вид отображения биржевой информации принято называть графиком Footprint. Кластеры представляют собой цифровое или графическое отображение данных по совершенным продажам и покупкам внутри каждого бара, на каждом ценовом уровне. Заметьте, что при кластерном режиме в левой части окна графика появляется дополнительное вертикальное меню с различными вариантами отображения кластеров по объему трейдам времени бит ask и дельте и еще один режим это профиль рынка фактически это под вид кластерного графика но отображается он в виде гистограммы горизонтального объема хочу заметить что по умолчанию при уменьшении масштаба графика кластерный вид графика будет меняться на свечной и наоборот это сделано для удобства но при необходимости эту опцию можно отключить для этого заходим в настройки, нас интересует вкладка «Визуальные настройки» и здесь в остальных параметрах снимаем галочку «Автоматически превращать свечи в кластеры». Теперь я покажу как платформе Atas можно менять периоды графика и изменять таймфрейм, а также задавать интересующий нас интервал. Для того, чтобы изменить таймфрейм графика, необходимо нажать на выпадающее меню периода в верхней панели инструментов или выбрать соответствующий пункт контекстного меню, нажав правой кнопкой в области графика. Помимо стандартных временных интервалов, которые тут присутствуют, вы можете задать и другие типы интервалов с различными настройками. Для этого необходимо выбрать пункт «Вручную». Появилось окно настройки графика. Именно в этом окне происходит тонкая настройка периодов и данных графика. В данных можно настраивать количество загружаемых дней и возможность выбора конечной даты загрузки, то есть до какой даты будут отображаться данные на графике. Тут хочу отметить, что мы тщательно накапливаем и сохраняем историю торгов на своих серверах. Это та бесценная информация, которая позволит вам проанализировать каждый тик, каждую сделку на истории, а также создать свою торговую систему, основанную на статистическом преимуществе. Для большинства инструментов, представленных в платформе АТАС, данные доступны с конца 2012 года. Перейдем к группе «Период». Здесь представлен выбор типа графика и настройка его значений. Тип – это выбор типа графика. В АТАСе представлено большое количество типов. Давайте рассмотрим их по порядку. Первый тип графика – минутный. Думаю, что каждый имеет представление о его формировании. Бар строится соответственно выбранному временному периоду значения. 5 минут, 15 минут, час, день и так далее. Хочу лишь отметить, что помимо всех стандартных таймфреймов, мы можем вручную выставить конкретный период, нажав кнопку Custom в значении. Для примера возьмем значение 3. Новый бар на таком графике будет формироваться после каждых 3 минут. Второй тип – это секундный. Он аналогичен минутному. График будет выстраиваться соответственно выбранному значению. Если мы, к примеру, поставим 45, это будет означать, что каждый бар будет соответствовать периоду, пройденному за 45 секунд. Таким образом, в этих двух типах графиков Бары всегда будут формироваться через один и тот же временной интервал, независимо от ценового изменения и проторгованного объема. Далее идут типы периодов графика, основанные на данных различных параметров. Эти графики формируют бар при заданном параметре интервала, независимо от того, сколько времени прошло. Например, тик. Это тиковый график. Он основывается на определенном количестве тиков в баре. То есть, если мы возьмем значение равное 144, один бар будет формироваться после каждых 144 сделок. Эти сделки включают в себя как небольшие заказы, так и значительные ордера большого размера. Каждая сделка будет считаться только один раз, независимо от размера. Таким образом, строится график с равномерным распределением сделок по барам. Особенно этот тип графика интересен в сочетании с объемными индикаторами для оценки структуры объема, определения активности крупных игроков и анализа реакции цены на эту активность. Следующий тип графика – это Volume. Волюм это объемный график, он основывается исключительно на количестве проторгованных акций или фьючерсных контрактов. Выберем для примера значение 500. Это будет означать, что каждый новый бар будет формироваться после проторговки в 500 контрактов. В отличие от тикового, тут мы получаем график с равномерным распределением объема по барам. Таким образом мы можем получить представление о текущей ликвидности рынка, исходя из скорости построения баров. Соответственно в период высокой активности рынка будет прорисовываться больше баров и наоборот, что позволяет легко оценить активность рынка. Кроме того, поскольку объем в каждом баре постоянный, мы можем наглядно оценить интенсивность борьбы между покупателями и продавцами. Например, большие направленные бары говорят об отсутствии сопротивления такому движению и наоборот. При настройке объемных интервалов не забудьте их соотнести с ликвидностью инструмента, ведь для активно торгуемых инструментов значимый объем может быть большим, чем у неликвидных инструментов. Следующий тип графика. Дельта. Смысл графика типа дельта заключается в том, что каждый бар будет образовываться в случае, если разница между объемом проторгованным по ASK и бит будет соответствовать выбранному значению. Поставим для примера значение 200. Каждый бар на таком графике формируется только после того, как разница объема покупок и продаж достигнет значения плюс или минус 200. То есть при достижении определенного дисбаланса между покупателями и продавцами, когда одна сторона преобладает над другой. В сочетании с объемными индикаторами ⁇ Волюм ⁇ и ⁇ Кластер ⁇ Search можно оценить интенсивность борьбы между покупателями и продавцами, в результате которой был данный дисбаланс. А если соотнести постоянную дельту с ценовым движением, можно понять силу данного движения и уровень сопротивления при этом. Следующий тип ⁇ это Range. Это классический ренджевый график, основная задача которого избавиться от так называемого рыночного шума, то есть незначительных ценовых колебаний, которые не представляют никакой ценности и только усложняют анализ торговых ситуаций. Для формирования рендж-бара в таком графике цена должна пройти заданное расстояние, независимо от того, сколько это займет времени. Для примера выберем значение 15. Это будет означать, что каждый новый бар будет строиться только после прохождения ценой 15 пунктов вверх или вниз график range баров позволяет трейдерам анализировать рыночную волатильность преимущество range графиков заключается в том что в периоды консолидации будет образовываться меньше баров и наоборот тем самым устраняется рыночный шум следующие типы графиков это range x range xv range us и Range-Z. Эти типы фреймов являются различными модификациями классического Range-графика и нацелены на устранение различных его недостатков. На данный момент мы не можем раскрывать алгоритмы их формирования по соглашению с автором. При недлительном наблюдении за процессом их формирования для вас не составит труда разобраться в чем их отличие и в чем преимущество. Данные рейндж-графики оставлены в публичном доступе по желанию наших клиентов, и возможно в будущем появится более детальная информация по их использованию. Далее идет тип Reversal. Для формирования данного типа бара цена должна пройти определенное расстояние, после чего должен состояться откат цены – на заданное значение. В настройках есть две опции. Это минимальная высота бара, это минимальный размер бара, после которого может отчитываться откат. И значение, это размер отката, после которого бар зафиксируется и начнет формироваться новый. Если мы поставим значение равное 5, а минимальную высоту 13, это будет означать, что для формирования такого бара откат должен составить 5 пунктов, а минимальная высота должна быть равной 13. При таком построении обратите внимание на распределение объема в баре. В какой части бара сосредоточен объемный узел, блок с максимальным объемом и самое важное, какая реакция была на этот объем, форсаж на объеме или отскок от него. Для этого реверс-чарт... Удобно использовать в сочетании с кластерным отображением графика, как на этом графике. Здесь я покажу, каким образом можно использовать реверсный график и как интерпретировать его торговые сигналы. Повторюсь, что важным элементом анализа является распределение ключевых объемов в баре и реакция рынка на эти объемы. В этом баре видно, что объемы располагаются в нижней части, то есть здесь сформировалась поддержка, уперлись в объем. В следующем баре произошел толчок на объеме. Объемы сформировались в нижней части бара, и от них рынок стремительно двинулся наверх. В следующем баре очень четко видно, как рынок встретил сопротивление. Видите, как после хорошего движения выплеснулся объем, и цена остановилась на крупных объемах. Следующий бар показывает толчок на объеме, только уже в направлении вниз. Далее крупный объем – располагается в середине бара. Это нейтральный сигнал и означает, что тенденция продолжается. В следующем баре встречается поддержка. Далее от этой поддержки цена оттолкнулась и объем переместился и стал нейтральным. Сигнал продолжения тенденции. Затем форсанули от объема и видно, что в верхней части бара объем тоже начал нарастать. В следующем баре видно отскок от объема. Здесь видно, что давление продолжается. В следующих двух барах объем нейтральный, что означает продолжение тенденции, а здесь встретилась поддержка. Далее идут два бара с нейтральным объемом, а далее рынок снова натыкается на поддержку и от нее происходит отскок. Вот такие сигналы дает реверсный график в сочетании с кластерами. Перейдем к следующему типу графика. Тип графика Order Flow Это аналог спред тайп в графическом виде Он показывает распределение объемов в каждом конкретном спреде Такой способ отображения ленты полезен тем, что он более наглядно показывает баланс между покупателями и продавцами и на какой стороне находится инициатива Также в настройках данного типа графика можно настраивать фильтр для отображения кластеров с проторгованным в спреде объемом выше заданного К примеру, взяв значение 70 Перед нами будет прорисовываться только те бары, в которых прошел минимум объем 70 контрактов. Еще один тип графика – это Cumulative Trades. По сути, это то же самое, что T-Cluster –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 Кроме того, в наличии также есть фильтрация по минимальным и максимальным объемам. Бары строятся на графике, только если они попадут в заданный нами диапазон размера сделки. В данном случае мы выставили значение от 50 контрактов. Таким образом можно видеть динамику сделок трейдеров с разной капитализацией. На этом с обзором графиков мы закончили. Подводя итог, хочу отметить, что в платформе Atas представлено 6 режимов графиков, 25 вариантов кластеров и 13 различных периодов со всевозможными настройками параметров, сочетая и комбинируя которые, в комплексе дает огромный потенциал для анализа рынка и принятия торговых решений. Теперь вы знаете, как формируются основные типы графиков и как производится настройка периодов, платформе Атас. Надеюсь, вы найдете этот функционал полезным. Ставьте ниже мне нравится и подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы быть в курсе всех новых видео. Желаю вам огромных профитов и до встречи в следующих видео.